В баскетбольной суперлизе начали матчи плей-офф. Чильный чемпион-будивельник стартував из впевненої перемоги дома над МБК Миколаев. Айнерс Багацкий сверить у том, его команда может получить перемогу и у Миколаеве. Я всегда считаю, что команда всегда может играть лучше, это любая команда. Да? И самое главное, эту игру мы сыграли. Как сыграли, это уже не важно. Мы выиграли, ведем серию 1-0, как можно скорее эту игру забыть и готовиться, готовиться уже, во-первых, ментально следующей игры. А то, какой результат, как вы знаете, плей мало не имеет никакого значения. Не думаю, что могут быть сюрпризы с их стороны. и Одновременно я хочу сказать, что и с нашей стороны. Нам просто не надо думать, против кого мы играем. Играть в свой баскетбол досконально. Э как говорят, э делать только то, что мы договорились с раздевалкой, договорились перед игрой. Да, и... Там, конечно, Агресс, опытный тренер, будет, конечно, думать что-нибудь, как, как я называю, жульничать что-то, да. посмотрим, что будет. Ну. Я это рассчитываю на Артура Дроздова, всей, всей команде он нужен, и это опытный боец, боец плей офф да, и, ну, нам, поверьте, нам трудно без него играть, нам надо все время что-то выдумывать по защите, по нападению, да, все-таки Артур, когда он в это стабильный, ст скажем так, стаб стабильный, качественный товар.